машинно операторная схема линии производства рыбных пресервов. Основными стадиями и операциями производства рыбных пресервов являются Мойка рыбы полуфабриката Сортирование, разделка рыбы на обезглавленную тушку, филе, кусочки Приготовление консервирующей смеси, соусов и гарниров, масел Подготовка и подача порожних консервных банок, тары дозирование и фасование в банке рыбных заготовок и заливок, рассола, соуса, маринада, масла и тому подобное, контролирование и укупоривание консервных банок, заполнение продуктом, оформление внешнего вида укупоренных банок и упаковывание их в транспортную тару. Комплекс разделочного оборудования данной линии предназначен для переработки двух видов полуфабрикатов: соленые неразделанный разделанные или разделанный на тушку скумбрии. При производстве пресервов из сельди, соленый полуфабрикат полотку 1 направляют на приемный вращающийся стол филетировочной машины «2». В ней выполняется разделка рыбы на филе тушки. Удаляют головы, плавники, чешую, внутренности, включая ястык, икру и молоки. Тушку разрезают на две продольные половинки вдоль позвоночника, удаляют позвоночные и реберные кости, отрезают киль-брюшка. Соленые разделанные полуфабрикат промывают в солевом растворе плотностью 1,3-1,6 на сантиметра в кубе. Массовое соотношение солевого раствора и рыбы 2 к 1. При температуре солевого раствора не более 15 градусов Цельсия. После филетирования ленточным конвейером 3 филе тушки сельди передается на оборудованные рабочими местами конвейер 4 для инспекции и ручной дозачистки. При производстве пресервов из скумбрии сырье подается система ленточных конвейеров 3 и именую филетировочную машину 2 на конвейер 4 – для ручной разделки на филе. Полученные филе тушки укладывают шкурой вниз на приемный конвейер шкура съемной машины 5. В ней с тушек снимают шкуру, затем их разрезают на кусочки и ленточным конвейером направляют на приемный стол фасовочной машины 6. В эту машину с накопительного конвейера 11 подают порожние консервные банки, вымытые в машине 12. В машине 6 филе загружается в рыбоводы, дозируются порциями и фасуются в консервные банки, которые затем поступают на весоконтрольное устройство 7. С него отбракованные банки подают на пластинчатый конвейер, снабженный рабочими местами с весами для ручного исправления массы рыбы в банках. Одновременно с подготовкой рыбы проводится приготовление соуса. Банки, содержащие порции рыбы нормативной массы, пластинчатым конвейером загружают в дозировочно-наполнительную машину 8, в которой фасуют заданную дозу соуса – заливки. При необходимости закладывают гарнир или подают растительное масло. Заполненные продуктом консервные банки укупоривают в безвакуумной закаточной машине «9». Оформление внешнего вида укупоренных банок и их упаковывание в транспортную тару выполняют с помощью комплекса оборудования «10», в состав которого входят устройства для мойки и сушки банок, этикетировочные машины и укладчик банок в ящике. Машина для сортировки «Салаки» предназначена для сортировки на 4 размерные группы длиной до 70 мм, от 70 до 90 мм, от 90 до 110 мм и свыше 110 мм. И состоит из станины 3, привода 6, сита 1, питателя 4 и оросителя 2. В нижней части станины крепится приемник 11, представляющий собой наклонный лоток, разделенные тремя передвижными перегородками на 4 отсека. В каждый отсек приемника поступает отсортированная рыба одного размера. Сита машины приводится в действие от индивидуального электродвигателя 10 через клиноременную передачу 9, эксцентриковый вал 7 и 2 эксцентрика 8 с тягами, сообщающими ситу колебательное движение. Сита главная часть машины, представляющая собой набор нержавеющих труб 12 диаметром 31 мм с полированной поверхностью. Трубы снабжены вертикальными пальцами, обеспечивающими разворот рыбы вдоль сита и имеют по концам бабышки для крепления к гребенкам гребенки поставляются сменными с различным шагом что позволяет регулировать зазор между трубами. Они подвешиваются к станине с помощью четырех пластинчатых пружин, причем все сито располагается наклонно под углом 8 градусов к горизонтальной плоскости. Трубы в гребенках устанавливают веерообразно и расстояние между ними постепенно увеличивают к нижней части сита. Питатель 4, расположенный в передней части станины, представляет собой наклонный лоток с гофрированным днищем. В передней его части укреплен барбатер для смачивания рыбы. Угол наклона питателя можно менять от 28 до 35 градусов. Для регулировки количества рыбы, подаваемой на сито, питатель имеет заслонку 5, которую можно передвигать в вертикальном направлении. Ороситель 2 предназначенный для орошения рыбы водой состоит из 13 перфорированных труб диаметром 13 мм и крепится над ситом. Машина работает следующим образом. Рыба из питателя попадает на колеблющееся сито и обильно орошаясь водой сползает вдоль него. По мере увеличения зазора между трубами рыба сначала более мелкая. Проваливается в соответствующий отсек приемника. Рыборазделочный полуавтомат ИРА. Предназначен для разделки лососевых, горбуша, кита и других рыб. Он отсекает головы, отрезает хвостовые, спинные, жировые, анальные и брюшные плавники. Вскрывает и распластывает брюшную полость, удаляет внутренности, Вскрывает почки и удаляет сгустки крови вдоль позвоночника. Окончательно очищает и моет брюшную полость и обмывает тушки с внешней стороны водой. Полуавтомат состоит из следующих основных частей. Станины 2. Операционного барабана 1. голова отсекающего ствола 3. Загрузочного лотка 4. Механизмов для отрезания плавников. 5. Хвостовых. 6 анальных и брюшных, 7 жировых и спинных, механизма 8 для вскрытия брюшной полости, распластывателя 9, механизмов 10 для удаления внутренностей, 11 для вскрытия почек и удаления сгустков крови вдоль позвоночника, 12 для окончательной зачистки и мойки брюшной полости, конвейера 13 для выноса разделанных тушек, водопроводной сети и привода. Станина выполнена в виде двух вертикальных чугунных рам, покоящихся на чугунной плите. В верхней ее части установлены стойки, на которых укреплен электродвигатель и главный вал привода. Операционный барабан состоит из двух чугунных кольцеобразных правой и левой половин, вращающихся совместно. Внутри барабана неподвижно установлены правые и левые кулачки, в пазах которых катятся ролики, укрепленные на ползунах, обеспечивающих роликам на поступательное движение. Ползуны снабжены иглами двух видов. Простыми для захвата рыбы за спинную часть и фасонными для захвата рыбы за хвостовой плавник. Ползуны смонтированы в окнах операционного барабана и имеют по три простых их иглы и по одной фасонной. В операционном барабане имеется 90 простых и 10 фасонных игл. Ползуны с различными видами игл размещены в операционном барабане следующим образом. Между каждыми двумя ползунами с фасонными иглами размещено по три пары ползунов с простыми иглами. За один оборот операционного барабана вокруг кулачков каждая пара ползунов сближается при захвате рыбы и расходится, освобождает ее. Разделанные тушки падают на цепной конвейер, выносящий их из машины. Барабан опирается на шесть опорных роликов. Зазор между правой и левой половинами барабана зависит от величины и конфигурации обрабатываемой рыбы. Регулируют его с помощью опорных роликов барабана. Барабан приводится в движение с помощью чугунных цилиндрических шестерен фигурные простые иглы выступают в щели между половинами барабана профиль этих щелей соответствует форме спинной части лососевых рыб спасибо вам за внимание желаю вам всяческих успехов и до новых встреч